Книга «Инфодайвинг над сознанием» Наталья Зайцева, Ирина Остапук Из автобизнеса в Шизу 2007 год, дилерский автоцентр, кабинет директора Мне даже трудно теперь вспомнить себя в этом кресле Как будто это была не я Жесткая, наглая, цепкая, не раз слышавшая за спиной не зайчиха, а бульдог. Я строила карьеру 10 лет, и вот достроилась. В один прекрасный день с ней зашло озарение. Догнала и накрыла вопросами. Кто я? Зачем живу? Чтобы поменять одну квартиру на другую? Одну машину на другую? В чем смысл такой жизни? Я прожила 36 лет, у меня было все по меркам социума, но не было гармонии с собой. Я не видела смысла в том, что я делаю. Как живу и зачем живу будучи инженером по образованию логикам и практикам по сути мне было сложно мириться с таким провалом внутри кризис возраста скажет обыватель но за этим кризисом было нечто более глубокое и это я чувствовала еще в детстве я чувствовала что мир огромен и он полностью доступен мне открыт здесь можно все и я чувствовала себя единой со всем этим миром а в 36 лет я чувствовала себя зажатой рамками, привычками, обязательствами, даже одеждой. Она тоже была чуждой и неудобной, потому что так надо было выглядеть согласно деловому этикету. Кукла, манекен, проживающий не свою жизнь. А дома были муж, тогда еще два старших сына, любовь, но им меня не доставалось. Вот с этого начался старт в психотехнике. Вот так я сошла с ума. Когда... Бросив успешную карьеру, деньги, связи, все, просто все выбросив из своей жизни, я ушла в ШИЗУ. Я открыла центр человека. Проект, слыша название которого, люди крутили у виска. Я начала приглашать в Беларусь экстрасенсов. Представляете? В Беларусь начали съезжаться гуру, экстрасенсы, знакомые и незнакомые мне люди, для того, чтобы меня чему-то научить. А старт к этому случился тоже, вот в это же время. Муж подарил мне книгу Мирзакарима Санакулыча Нарбекова «Опыт дурака» или «Ключ к прозрению». У меня было плохое зрение, а там, как утверждал муж, были упражнения. Но меня увлекли не упражнения, я читала, и это был глоток чистой воды в затхлом болоте жизни, в рутине, в беготне и в игре по чужим правилам. Я решила познакомиться с суфийскими наставниками лично, что и случилось в 2008 году. Поездка была обычной, кроме одного эпизода, это было в Бухаре. Мы вошли в мечеть, а ты, мама, отделился юношей, попросил подойти, сказал, что учитель хочет дать нам книгу. Она была на флешке, случайно с собой оказался ноутбук. Каждое утро я делала практику, именуемую Зикра. Открывая свое сердце. Каждое утро, закрывая глаза, я видела и я не буду писать и рассказывать, что я видела. Однозначно это были помощи и сопровождения. В общем, через 9 месяцев стартовал проект Центр человека ровно 9 месяцев, как беременность. Родился бизнес. И поехали гуру. Первым был Вячеслав Михайлович Бронников. Мы с ним познакомились в Феодосии. Потом были исследования Академии наук этого метода. Положительное заключение, замечу. Ой, потом было очень много поездок. Потом ко мне приезжал в Минск Анатолий Ефимович Белоусов. Удивительный человек, который вел бесконтактный бой. Или Александр Леонидович Лавров. Тоже удивительный человек который вел бесконтактный бой потом полонин приезжал тоже а потом мы были в звездном городке где познакомились с николаем александровичем юмановым и там же с петром ильичем Климком. здесь даже фотографии есть представляете а Николай Александрович Юманов занимался реабилитацией космонавтов, когда они возвращались из космоса, либо когда они летели в космос. Он готовил к полету. Представляете, какие психические нагрузки там испытывают люди? Интересно? Мне тоже было дико интересно. Мне было дико интересно общаться с людьми, которые обладают какими-то психическими способностями. И они не вот эти экстрасенсы, которых там шандарахнула молния или еще чем-то, да? Хотя и такие ко мне тоже приезжали. Там был один чувак, который два раза молния ударила. Но кроме них были еще шаманы, ламы, поездки к ним, знакомство с Кармапой 17 -м. Представляете, даже буддизм меня не миновал. А еще были поездки в Перу к шаманам и потом приглашение их в Беларусь. Представляете? Это, это была такая интересная жизнь, когда... Вот э, люди видят по телевизору экстрасенса, а мне если нравился этот экстрасенс, и я так смотрела, думала, ну, он чему-то может научить. Я просто находила его контакты, звонила или приезжала к нему и говорила, чувак, приезжай в Минск, мы найдем, как обеспечить твой приезд. Я брала на себя финансовую часть, и мне было интересно то, что преподается. Итак, шаг за шагом мы переходили от психотехник- которые были в основе имени какой-то гуру, каким-то психотехникам, уже получившим распространение, а-ля тата-хилинг, цигун, а-ля рейки, а-ля космоэнергетика, а ля а -ля, а ля Таком было очень много всего. Проходили, проходили, проходили. А окружающие люди, особенно из моей старой жизни, автомобильной, крутили у виска и говорили, что я чокнутая. Но вы знаете, после того, как я увлеклась психотехниками и начала знакомиться с интересными людьми, мне было пофиг, что обо мне говорят. Мне было интересно жить. Я нашла смысл жизни. Я так кайфовала, потому что я каждый раз при каждом знакомстве получала новое знание. Чего стоило знакомство с кремлевскими экстрасенсами? А Юрий Малин приезжал в Минск, и потом я к нему ездила в Москву в гости. У нас теплые отношения были. Чего стоили американские экстрасенсы, которые тоже прилетали в Беларусь, замечу, никуда-то. Они прилетали в Минск, сидели вот в этой же квартире на моей кухне, рассказывали то, что они знали, то есть семинар с семинаром, а личное общение – это личное общение, никуда не денешься от него. Кухня, между прочим, очень хорошее место, в скромных бытовых условиях это вообще идеально. И таким образом в какой-то момент произошло насыщение то есть 12 лет работы и произошло насыщение, когда стало очевидным, что это все гипноз. Что все, что касается гуру, экстрасенсов, людей, которые говорят о своих психических способностях, они все в гипнозе. И они все используют гипноз. Вопрос, под какой канал восприятия этот гипноз завуалирован какой канал восприятия перекрывается в доминанте. И дальше, каким образом идут манипуляции сознанием человека. Но ну, сознание человека при этом спящее и в основе управления все равно будет лежать состояние власти. И вот когда пришло осознание целостности, гипноза, тогда была написана книга ⁇ Управление восприятием ⁇ И уже после этой книги... Был создан клуб. Клуб по гипнозу, замечу. Один клуб вел в Минске. Минский клуб самогипноза вел Олег Гребенюк. Это очень хороший гипнотизер. Я его очень тепло вспоминаю. Он умер в 2018 году в конце, в конце октября, начале ноября где-то. Ушел из жизни сердечный. Остановилось сердце. Даже не приступ. Остановилось сердце. Но мы с ним вели клуб, он вел свой клуб, Минский клуб самогипноза, и а открыла свой клуб, где по средам, днем собирались люди, он даже был без названия этот клуб, просто в офис съезжались люди, и мы ржали. Мы очень много ржали. Мы загружали человека в состояние от 3.1 до 3.3, и дальше э, задавали вопросы, пытаясь получить объективную информацию. То есть нам не важно было, на какую тему доставать информацию. Мы ходили, разговаривали с Лениным, с Крупской, со Сталиным. Э, какую ерунду мы только не делали. Более того, мы точно так же цеплялись к живым, ныне существующим персонажам. Нам хотелось там, посмотреть, что там у кого в голове происходит. И мы это все выкладывали потом в публичный доступ и очень много ржали. Потому что такой чуши и такого обилия чуши никогда не лилось в таком количестве в интернет, в каком тогда заливала это все я. И это все, между прочим, так и осталось на моем канале на ютубе, канал Натальи Зайцевой. И так продолжалось до конца 2018 года, когда человек, наверное, 5 или 6 одновременно не ввалились в состояние парасомнамбулизма на клубе. То есть засомнамбулическое состояние. Конечно, первыми были сомнамбулы. Олег подготовил хороших сомнамбулов, раскачал. И было Олечка, там был Артурчик, был Андрей, была Наталья, была Лена, была Аня. Было много людей, у кого получилось вот сделать этот шаг. Этот шаг в парасомнамбулизм. И вдруг пошла объективная информация. То есть ты у человека спрашиваешь и понимаешь, что он говорит, а это, а это реально так. И в этот момент стало очевидным. Мы совершили открытие. Мы зашли за сомнобулические состояния О возможностях парасомнобулизма упоминал Рожковский Но он даже не зафиксировал эти состояния Как исследованные в психике ну, Как предположение, что такое может быть То есть это должно было быть то есть Если есть гипноз, то есть просыпание Само собой, мы же в зеркало смотримся И Если есть хотя бы минимальное осознание зеркала То становится очевидным, что это так и Вот, господа, было совершено открытие. Открытие парасомномбулических состояний. Причем, если Рожковский упоминал про активный парасомномбулизм, то мы вошли в пассивные парасомномбулические состояния. Это еще за активными дальше. То есть на такой глубине до нас не бывал никто. И мы понимали, что это открытие. И это открытие, если брать по уровню примерно, это как открыть мобильный телефон в племенимум боюмба. И потом попытаться запатентовать этот мобильный телефон. То есть для того, чтобы запатентовать мобильный телефон в племени Мумбаюмба, надо, чтобы у Мумбаюмба были эксперты по мобильным телефонам, а их нету. И их не могло быть, потому что наша медицина, которая работает, даже наши лучшие нейрофизиологи, лучшие нейрофизиологи, у них есть момент, когда им говорят: стоп, дальше ходить нельзя. И они не ходят. Почему? Потому что там религия, потому что там страшно, потому что там ограничения. И даже когда тебе не говорят, стоп, ты сам, сам, сам себя запугаешь бесами, дьяволами, еще кем-то, ну ты не полезешь, потому что туда никто не ходил, там страшно. И вот племя Мумбаум божило всегда без мобильного телефона, ему не надо было просыпаться. А тут, блин, нашлись какие-то недоумки, которые... Эти состояния взяли и писали. И еще хотят получить патент. И знаете, особенно тяжело было белорусам. Особенно тяжело было белорусам, мы обращались в патентное ведомство здесь. А... В своем Отечестве нет пророка. Если бы мы были американцами, то нам бы аплодировали стоя и говорили, американцы, как всегда, впереди планеты всей. А тут, а тут же свои, а тут же белорусы это сделали, а их же надо топтать. И мы обратились в Евразийский экономический союз за патентом. Прошли экспертизы. Вот ждем, найдется в племени Мумбаюмба человек, который возьмет на себя ответственность в выдаче патента. Потому что на самом деле... Если открытие инфодайвинга, а мы имеем право назвать наше название, дать то, которое считаем нужным, мы погружались за информацией, инфоинформация, дайвинг-погружение, мы погружались за информацией. И слово парасомнамбулизм мне не нравится, потому что сомнамбул – это травматик, а парасомнамбул – это двойной травматик. Я не хочу, чтобы человека просыпающегося называли двойным травматиком. Это глупо. Это человек, проработавший свой травматизм, а не двойной травматик. То есть изначально термин, который предложил Рожковский, он неправильный. Поэтому инфодайвинг – это правильный термин с точки зрения психики. И если мы подходим так, то мы будем говорить о том, что какой-то эксперт в племени Мумба-Юмба, который никогда не пользовался мобильным телефоном, должен сказать «да». Это открытие мобильного телефона. Наверное, проще отдать американцам. Американцы заплатят деньги, и это будет. В Канаде, между прочим, от уже признали официально. Быстрее, чем в Евразийском Союзе. И на порядок быстрее, чем в Беларуси. И знаете, больно за Беларусь. Но я знаю, никто никогда не отберет первенство этого открытия у белорусов. Книга «Инфодайм над сознанием» полностью описывает нашу работу и первые результаты. Первые Здесь свидетельские показания. Здесь работа с детьми, здесь работа с мамами, здесь обратная связь, здесь нет ни слова лжи. Целая книга, описывающая начало изобретения. И это сделали мы. Две женщины. Наталья Зайцева, и Ирина Стопу.